Мы приехали на Арпадские водопады, сейчас пойдем к озеру, а потом на сами водопады в ту сторону. Здесь площадка, где можно поставить машину, в конце села Арпат, даже на флете кто-то играет. Арпадский водопад – одна из самых красивых достопримечательностей восточного Крыма. Множество туристов, отдыхающих в Судаке, очень часто выбирают экскурсию именно к нему. Расположен он на реке Арпад, одной из красивейших рек Крыма. Эта река протекает по урочищу Паньян-Узень, которая находится на юго-востоке полуострова, близ села Зеленогорье. А еще рядом с селом в ущелье Панагия есть озеро с одноименным названием – достопримечательность здешних мест. Через него натянут трос с тарзанкой, при помощи которой можно прокатиться над гладью воды от одного берега к другому. Также можно покататься на катамаране, да и просто искупаться. Конструкция. Ага. О, ну, как. Прикольно. Чтобы добраться сюда, нужно доехать до села Зеленогорья которая находится в 35 километрах от Судака. Ехать нужно по дороге r 29 на Алушту. Проехав село Морское, повернуть по указателю на Зеленогорье. На окраине села есть площадка, где можно оставить свой автомобиль, а дальше идти пешком. Озеро находится в прямой видимости около 170 метров, а до Арпадского большого водопада примерно 2 километра. Ну, там озеро, на водопады сюда, по этой дороге и туда дальше. Говорят, что есть два способа попасть к Карпатскому водопаду. Первый из них простой. Пройти по тропе, хорошо оборудованной мостиками, лестницами и скамейками вдоль русла реки Арпад. Второй путь к Карпатскому водопаду не такой безопасный, как первый. Здесь уже придется преодолевать препятствия, созданные самой природой. У него даже есть свое необычное название – тропа Амазонок. Мы же идем по первому простому пути. Там, а вот и вход, похоже. А был дождь. Вчера, А здесь куда? Звездные мосты. Ну иди туда. Который у меня Ничего не лишнего, В своей глубинной части Арпад разбрызгивается каскадом маленьких водопадов, поэтому их и называют арпадскими. Некоторые достигают высоту всего 2 метра. За многие столетия вода выточила из камня несколько комфортных джакузи. Одно из них даже имеет форму сердца, поэтому его прозвали ванной любви. Искупавшиеся здесь возлюбленные якобы станут родителями. Хотя забраться в купальню непросто. Во избежание увечья лучше ограничиться купанием в ванне здоровья и ванне молодости, куда ведут природные и оборудованные ступеньки. Поклонники эзотерических наук считают Панегию одним из мест силы. На протяжении всего пути вдоль русла реки Арпат очаровывают своей красотой вершины и горные хребты, окружающие это место. Все, что осталось от бывшего туриста вот такие ступеньки. -то. Приехали мы рано, около 8 часов утра, поэтому на тропе никого нет, что дает нам возможность спокойно, без суеты и лишних глаз поснимать видео и фото. Согласно историческим данным, самыми первыми жителями Зеленых гор были либо кимерицы, либо тавры, так как еще до прихода греков местный ручей уже назывался Арпад. Это древнеиранское слово означает раззарение. Обнаруженные на вершинах древние находки относятся только к скифскому периоду, более позднее – крымско-татарскому. Данное обстоятельство говорит о том, что ни греческое, ни готское, ни хазарское население, возможно, никогда не проживало в этой труднодоступной части Крыма. Потомки скифов стойко охраняли рубежи своей крохотной родины, вплоть до прихода Монгольской Орды, из которой позже отпочковалось Крымское ханство. Впрочем, возможно, это место никогда и не интересовало завоевателей, им хватало низменности, где было основано поселение, ныне именующееся Зеленогорьем. Закончилась эпоха владычества степняков, но русские поселенцы и армяне, как ордынцы и османы, продолжали называть эту землю Арпат, также крестили и поселок, превратившийся в Зеленогорье только после депортации остатков татарского населения в 1945 году. Тогда же, уже при советской власти, Сюда нахлынули восстанавливать сельское хозяйство новоселы из Ставрополя и Кубани. Сейчас урочище Панагия и Арпадские водопады в Крыму охраняются законом, как природный заповедник и место рекреации. Если уже пошел какой-то дырку, горник. Ты же до самого главного не дошла водопада. <связывается> Самый большой. <плескоп> Милый Треки лесеньки классные. Это большой лопат. Да. Далее тропа продолжает тянуться по урочищу Паньян-Узень. Его растительность достаточно бедная, только наверху можно увидеть небольшую лесную полосу. Но интересно наблюдать различные каменные фигуры и формы, созданные под воздействием природных явлений. Еще по ходу течения реки встречается серия небольших водопадиков, образовавшихся на ее порогах. Мы все лезем и лезем в гору. потрогать О, такая хорошая водичка такая Нет, не сильно холодно купаться можно даже Да. Ну, какое-то отверстие есть. Сейчас посмотрим. Там тропа он туда есть. Там что-то сделано руками человека. Ну-ка, в этой. Ничего такого нет Просто скала Пойдем посмотрим Вот оттуда дойдем и пойдем обратно Чередной водопад Ой, яшевец. Красотка. Хозяйка медная грань. Ну давай, пропозируй. Мы уже близки к цели. Потом экскурсионная тропа заводит ворочище Панагия, в котором, собственно, и находится конечная точка маршрута, сам Арпадский водопад. Его высота составляет около 10 метров. Он относится к маловодным водопадам, которые можно созерцать только в период таяния снегов. Говорят, что летом водопад полностью пересыхает. Но нам повезло, и я даже смог искупаться под ее естественным душем. Водичка, к слову, совсем не холодная, а даже очень приятная. Сколько мы протопали? Вот из-за той горы мы вышли. О! последнего водопада О. Водопады, джур, джур, а водопад, джур, джур. В общем, накалывают автотуристов только так. Только в село въехал, стоят группы, машина говорит, парковка здесь, дальше только пешком, дорога не проезжая. Так вот, дорога проезжая.